Добрый день! Хабер на связи. У нас начинается новый сезон интервью с нашими горячо любимыми и уважаемыми участниками платформы. Вот, пожалуйста, познакомьтесь. Компания Squirrel. Это поставщик с очень высоким рейтингом на платформе Хабер. Наталья. Здравствуйте еще раз. Ташенька. Вот меня очень интересует вопрос. Как вы вообще занялись бизнесом? Когда вас посетила эта идея и ну, какая была ваша мотивация? Ну, для начала я просто работала на своей официальной работе, которая угу. меня вообще не предвидела никаких изменений. Ну, утром проснулся, работа отработала с 8 до 5, пришел угу. домой и все. Вот это вот накатанная работа. Но развития никакого не было. Ничего такого интересного, перекладывание бумажек с места на место, Ну это неинтересно. Административная какая-то, да? в да? Вы в госучреждении да. работать? Понятно. Это, ну, это неинтересно, это специфическая работа. Плюс ну, никакого развития, никакого общения угу, с угу. людьми. Поэтому постепенно, когда я ушла с работы, э, ну для начала ничего не умея, ничего не зная, Начала я заниматься просто карточками, контент, набивание товаров магазины. Угу. Ну, это, недолго я этим занималась, всего неделю, и через неделю я уже администратор магазина, уже одного плюс и бухгалтер. Магазина какого? Это оффлайн-магазин какой-то был или это онлайн-магазин? Онлайн-магазин был уже знакомый. Да. Ага потом мы еще один через определенное время потом еще один и так ага. когда я уже узнала всю систему изнутри хабер да а то есть вы с Хаббером познакомились еще до того как стали поставщиком на хабере. Да. Ага, я, уже, я все, просто работал на хабри как просто контентчик просто ага. набивание карточек по, как и многие с этим наверное сталкивались ага. то есть вы работали с поставщиками хабера и помогали им реализовывать, да, там, то есть их товар. Да, да поставщиков. То вот да, его, да. там. Вот. Все это делала. Потом uh -huh. так вот получилось, что uh -huh. когда я уже поняла, что это, uh -huh. как это делается, как нужно вести переговоры, вся эта ценовая политика, и потом уже спокойно открыла свой небольшой, uh -huh. пока что магазинчик. Я вас понял. То есть у вас получилась такая интересная ситуация. Вы изначально изучили вообще возможности да, изнутри, а потом э, поняли, что это можно реализовать и самому. Да. да и нет. решили, а почему? Ну, бы только не возможно а. это реализовать, если постоянно будет обновление товара. Ага. Постоянно... Это не один и тот же товар, который ага. будет просто у тебя там забили тысячу товаров и никакого движения. Вот ага. он не движется. Со временем, если там будет он там, продаваться там, 10 заказов в день, угу. то ч, пускай там через месяца два-три заказы будут падать, падать, Слежаться. падать, потому что конкуренты и каждый день появляются новые похожие да. товары. Да, Поэтому которые... нужно постоянно каждый день обновлять, что-то новенькое угу. заносить и постоянно какие-то там. Какие-то предложения, какие-то там, я не знаю, какие-то там скидки клиентов, постоянно uh -huh. что-то, чтобы их заинтересовало, и они uh -huh. возвращались, потому что у нас есть такие клиенты, которые уже не один раз у нас покупают, и уже приходили заказы, когда там отправляешь уже им сообщение с ТНК, uh -huh. и ты уже видишь, что этот клиент уже у тебя был. Понятненько, отлично. То есть мы можем констатировать, что с платформой Хаббер, в принципе, познакомились, работая в других да, да? В других магазинах эти же ребята-магазины, да, они были поставщиками на хабере Вы с ними познакомились и решили сами попробовать. Отличненько, шикарно. Вы сейчас имеете какие-то другие каналы продаж, кроме хабера ну, не знаю, Пока свои что магазины, нет, Инстаграм. пока что нет и пока, пока не планируется, не потому планируется. что работы предостаточно на хабере ага. чтобы, ну, можно открыть и 10 магазинов но будут ли они продаваться, потому что каждый магазин требует внимания, угу. и на каждый магазин нужно укладывать свою душу, а от ну оно не хватит времени, чтобы полностью все угу. охватить. Толшенька, правильно ли я понимаю, что Хабер это сейчас, ну в принципе, да, торговля через платформу Хабер это основной вид деятельности вашей, да? или нет? То есть вы ежедневно, там, у вас да. 8-часовой рабочий день. Ну, почти 8-часовой рабочий день, да. ну, так с 8 утра до часика 2 ночи. Ага, то есть ну, да, так, э, такой себе 16-часовой рабочий день. Да. Ну, понятно. Портрет украинского предпринимателя в действии. Понятно. То есть весь ваш, по сути, доход это от бизнеса, это доход тот, который генерируется на платформе Хабер. Отлично, замечательно. Ну, я думаю, некорректно было бы задавать вопрос, сколько вы зарабатываете, вот, ну, ну okay. вот пока что эту сумму реально подбить невозможно, потому что, ну Постоянно в обороте, оборот, постоянно оборот, оборот, оборот. Постоянно оборот, постоянно вкладываешь, uh -huh. постоянно там закупки, постоянно, ну, ну пускай это будет 20-30 ну, тысяч гривен в месяц, но это плюс-минус, потому что… Ну я понял. Точно подсчитать это… Ага, uh -huh. uh, отличненько. Расскажите о своих результатах, ну там в каких-то более-менее понятных цифрах. Сколько вы, например, заказов получаете или какая у вас там средняя маржинальность на товар? Ну вот вещи? раньше у нас было там заказов, когда мы начинали там два-три угу. заказа, ну это конечно мало. Угу. Поэтому мы расширялись. Сейчас угу. заказы у нас от 10. От десяти. Сейчас, да, уже после Нового угу. года у нас от 10 заказов в день. Хотя, uh -huh. на удивление, это еще хорошо, потому что всегда... Ну да, падение после Нового года. у да, нас пока что держится и нормально. Uh -huh. Ну, маржа у нас, ну, мы сейчас нацелены на клиента, поэтому uh -huh. ставим минимальную, потому что там 30-40 гривен, до 100 гривен. Бывает, конечно, по-разному, но в зависимости от рынка, потому что если поставить сильно маленькую, появляются конкуренты, которые помогут тебе... Понятно. ...поднять цену. Я понимаю, отлично, то есть вы сейчас работаете, в принципе, в той марже, которая вам позволяет, грубо говоря, операционно содержать свой бизнес, что-то зарабатывать да. и при этом э, вы не нацелены там, заработать много на одном заказе, да, Нет, постоянно ну, сейчас зарабатывать вот вот ставит, например, вот та же самая, например, там, например, электродуховка, угу. я на ней заработаю, ну пускай я заработаю, ну мне купят один клиент, там угу. ее за 3000 гривен, угу. ну один клиент купит какой-то, ну, ну, да. Залетный. Ну и все. А если поставить нормальную там за 1700-1800, количество заказов увеличится. И при mm -hmm. том и на этом и клиенты будут довольные, mm -hmm. и прибыль будет намного больше. Я вас понял. Раз мы уже коснулись электродуховки, расскажите про свои основные категории товаров, которые у вас представлены как у поставщика. У нас очень много товаров в категории. Это и детские игрушки, угу. и посуда, угу. и электроинструменты. И планируются у нас э, такие, как строительные материалы, на в будущем как там вот эти вот расходники которые тоже закупают очень много строительных фирм там, там те же самые гвозди цемент такой оно тоже ну это все тоже ходовой товар который ну, закупают ну и так и те же самые там бытовая техника в будущем еще планируем там ну пока что в будущем это громко сказано те же самые телефоны ноутбуки угу. это все тоже планируем. то есть там. в электронику еще пойти да отлично а какое распределение между вот этими сегментами? То есть, ну, насколько я понимаю, вот я сейчас услышал, у вас два больших сегмента, то есть товары для детей, да, и DIY-сегмент, то есть там инструменты, все для дома, быта, да, скорее ну, вот, то, такие, что, ну, вот такие каждому еще... нужно, например, каждого семья, каждому а -а -а. нужно строительный материал, каждое что-то там… Дома делают какие-то ремонты. Ремонты в каждой семье. Естественно, конечно. Э, дети тоже требуют внимания, детям тоже хочется какую-то игрушку. Поэтому угу. мы нацелены… Полностью. Детский ассортимент, по-моему, это вообще сейчас, знаете, такая штука, которая никогда да, в не у нас не упадет. она обновляется, стараемся обновлять ну, угу. каждый день по возможности, как нам позволяет это. Понятненько, понятно. А скажите вот по распределению именно заказов. Какие из категорий вот больше всего дают заказов? Какие больше всего приносят прибыли? Ну, бывает по-разному. У нас то же самое. Ну, в декабре шли хорошо те же самые тапочки, подушки, угу. которые нашего производства, Украина, которые девочки в угу. фабрике отшивают к любому рагу. Угу. Они, ну, работают очень хорошо. То же самое, игрушки, э, посуда, там, наборы, кастрюли, Казанки какие-то, все это идет и неплохо. Вы вот э, говорили электроинструменты. Ну просто очень, понимаете, так э, немножечко не сочетается, да, молодая красивая девушка, электроинструменты. Как вам удается хорошо обслуживать эти заказы? Э -э, раз, уже пришлось разбираться и в ведзапилах, и в шурповертах. Ага. Вы, это... наверное, даже знаете разницу между киловаттами и первыми, да? Уже пришлось изучать. Уже приходится это все изучать, потому что... Ну, если я, например, одна работаю, поэтому uh -huh. и все это, если какой-то вопрос я не знаю, я звоню там на склад, там к тоже самому кладовщику, их там меня спрашивают, какая там обмотка. Uh -huh. Я понимаю, что даже производитель уже не знает, какая там обмотка, но нам все равно придется клиенту ответить. и Мы изучаем ну, да. этот инструмент и смотрим, и отвечаем, что это. Приходится все, да. Да. Например. И приходится все изучать и все во всем разбираться. Очень круто. Ну, на самом деле это очень интересно. Раз уж мы коснулись э, товаров, расскажите, пожалуйста, вот, э, кто ваш, ну, по сути, поставщик, да, вы сами поставщик, но вы как розничный продавец уже выступаете, да. но вы же у кого-то там берете, закупаете эти товары, э, вот я услышал украинская фабрика у вас была, была, есть, да, да как поставщик. Вот э, кто ваши вот те идеальные поставщики, это какие-то импортеры, производители, ну, ну пожалуйста. У нас их, ну, у нас их так много, сказать, у нас есть. Uh -huh. Ну, кривой рук хорошо работает. Это... А что там? Это как э, посуда, бытовая техника, какие-то строительные материалы, это и лестницы. Сейчас uh -huh. тоже ведем переговоры по лестницам. Э, да, ну, кстати, сегодня вот мне Юра показывал, у вас был так интересно лестниц. да заказ. Э, я просто заметил, вспомнил детская игрушка, какой-то детский конструктор и опа, лестница-стремянка. Так сразу. Да. Ну, класс. У нас боксерский набор там был. Ага. И потом сразу пошли лестницы-стремянки. Заказ у нас на 6 позиций, поэтому ага. сейчас ведем переговоры, чтобы... Неплохой заказ. Нормально. Ясненько. Скажите, пожалуйста, Антаж вот э, в Хабере вот, да. Как Вы считаете, достаточно ли инструментария для того, чтобы качественно работать с заказами? Да, предостаточно. Предостаточно. Ну, как мне, которые я обрабатываю заказы в том числе, то мне вполне всего хватает. Угу. То есть Вы не работаете больше ни в каких учетных системах, не подключали CRM какую-то? Ничего, и у меня предостаточно того, что есть. Угу. Главное, чтобы оно все четко подорожалось, там статусы uh -huh. менялись вовремя, что иногда бывала эта проблема, uh -huh. и чтобы ну, товары уходили на продажу тоже вовремя. Вот это все. То, что мне этого предостаточно. Uh -huh. Хорошо. По заказам. Вот мне еще очень интересно, вот я всегда спрашиваю наших клиентов, поставщиков, какое у вас распределение продаж по маркетплейсам? Да, вот очень часто к нам приходят поставщики, только начинают работать и говорят, вот нам только на розетку. Вот мы хотим только на розетку. Там, ну, и, розетка и так далее. Это, это одно, но ну, многие, например, вот, розетка это более, ну, это более дорогое удовольствие. Ага. Пром это более для людей ну, со средним заработком. Ага. Поэтому многие, многие люди сейчас больше стали покупать на проме. Это ага. заметно по продажам это стало заметно, поэтому а какое у вас распределение плюс-минус можете сказать, вот сколько продает Розетка и сколько продают нишевые это маленькие ну, маркетплейсы? Ну последнее время наверное 50 на 50. 50 на 50. Да. То есть Розетка дает 50 заказов, да, да, и все остальные небольшие маркетплейсы дают тоже. Бывало такое, что даже меньше, чем Розетка. Ну, точнее Розетка. Розетка меньше чем того да. а что. Интересно. Бывало по-разному. А можете назвать вот самые такие за, ну, те, те, кого помните, те маркетплейсы, ну, я думаю, всем в ту будет линия, приятно. В Тулини. Или а, автолини, как правило. Автолиния. Как автолиния. А, автолиния. А, это такой. у нас э, мой маркет, э, техностор. Э, очень хорошо. Санки, скидка. Скидка. Вот, да, что... это, ну, мы с ними. Ребят, эпицентр. Вы эпицентр. А, эпицентр недавно, кстати, да, появился. Да, и вы уже успели заказы, почувствовать, да? да от него. Заказы идут и, ну отлично и как с эпицентра заказы вообще неплохо а пока. по среднему чеку так вот ну, есть какая-то разница между ну, другими маркетплейсами и эпицентром например ну особо такого нету чтобы какой-то там разницы угу. просто вот четко отработано что идут заказы да? и вся тебе любовь Я ну, просто помню. еще многие не понимают клиенты то что там хотим забрать на эпицентре Ага. Но они ну, не могут понять то, что почему они не могут забрать в эпицентре, и приходится объяснять это Ну вот. Там у нас интересная техническая история с э, интеграцией, скажем так, у нас этот процесс еще он идет, он улучшается постоянно, да, но э, иногда так получается, что при обновлении товаров, да, клиенту высвечивается, что есть различные способы доставки, в том числе и забрать в эпицентре, вот. Ну, соответственно, эти истории технические, мы их сейчас ну, да. вместе совместно с э, эпицентром, прорабатываем я думаю в дальнейшем такие варианты как бы но это редко, но либо бывает. появятся какие-то новые интересные способы где вы действительно сможете отправлять просто товар в эпицентр и клиент сможет этот товар забрать прямо в магазин то есть многие же как эпицентр это довольно такой большой бренд во всех больших городах в принципе это ну, все да, есть. и все категории тоже у него товара подаются. я вас понял ну, отлично. Мне очень приятно слышать, что небольшие маркетплейсы, да, тоже дают э, хорошее количество заказов. Э, в принципе, вот э, насколько мне информацию эту дали, вот оборот на платформе за предыдущий год у вас там составил около, там, почти миллион гривен, да, получился да. на платформе, где-то вот так вот. То есть если мы э, представляем, что половину этого оборота вам дали небольшие маркетплейсы, то есть те, кого мы подключаем, просто небольшие продавцы, то, по-моему, это замечательный результат. Да, при том, что у нас товаров тогда было меньше. У вас было меньше товаров. Сейчас у нас товар увеличивается, будет увеличиваться. Ну, на 10 тысяч планируем увеличить. Я вас понял. Хорошо. Наташенька, расскажите, пожалуйста, еще такую вещь, меня вот очень интересует. Сейчас есть возможность, в принципе, торговать на всех этих маркетплейсах. Ну, давайте так, по-честному, да, можно работать, в принципе, без хабера. Да? Да. То есть вы можете напрямую пойти на розетку, вы можете напрямую там работать со многими интернет-магазинами и так далее. Почему вы работаете через хабер? Ну, вот мне бы хотелось услышать от вас, вот что он, какие боли он вам закрывает, да, и ну, в чем его главное преимущество? Ну, хабер возможно? уже крепко стоит на ногах. А если, например, самому открывать кабинет, то угу. для начала его нужно открыть, угу. потом нужно еще добиться какого-то угу. рейтинга, потому например, что ну, многие, на да, потому что многие, кто оставляет там, негативные отзывы, конкуренты, это все отображается на рейтинге, и 150. рейтинг отображается потом на продажах. Угу. А сейчас спокойно, ну, если уже не будет куда уже двигаться, уже уже все из себя иссякнет хабер, uh -huh. Да, уже можно, например, двигаться дальше. Но пока что меня полностью все устраивает. Супер, очень рад слышать, на самом деле. Мы работаем для того, чтобы вам становилось лучше, и вот как раз об этом лучше я бы хотел задать вопрос. Мы вот очень много проводим времени с ребятами в обсуждениях, как, как нам улучшить платформу вообще, ну, что там должно, возможно, появляться, какие-то новые функции, возможно, какие-то новые э, возможности для поставщиков и маркетплейсов. И сейчас вот э, очень часто мы приходим к такому выводу, что, возможно, не хватает каких-то инструментов для продвижения ваших товаров. Можете рассказать, возможно, вы что-то используете, да, ну, Какие-то способы мотивации там тех же маркетплейсов продавать именно ваш товар, а не товар других, например, поставщиков? Но у нас недавно была акция по. Акцию вы запускали. Да, было... ага. запускали акцию для маркетплейсов, там двойная возврат комиссии ага. э, по увеличению. Ну, но это вы с менеджером, с Юрой, да, непосредственно да. разрабатывали индивидуальную акцию. Да, разрабатывали, но насколько пока я знаю, что... там не очень результат у вас получился. Результат практически вышел на ноль. Ага. То есть вы в принципе не потеряли, да, но ничего, и ну, не заработали особо. Ничего особо прям не потеряла, но угу. ничего и не заработали. Потому что Ну мало кто пытался продвигать даже товар, когда угу. там пытались, что там зависимость от продаж, но продажи не пошли. Ну, угу. оно даже некоторые места даже уменьшились. Ясно. То есть, грубо говоря, были какие-то условия, да, которые, ну, наверное, не простимулировали маркетплейсы как больше продавать. В будущем, вот в феврале, у нас будет новая акция. Новая пока акция что... уже с какими-то другими условиями. Да, пока что М -м. держим в секрете. Я вас понял. Для всех наших участников хотел бы сказать, и анонсировать э, о том, что э, если вас интересуют способы увеличения ваших продаж на хабере, да, сейчас технически не все моменты у нас реализованы, кроме того, что вы просто можете больше добавлять товаров, либо э, снижать цену, да, как вы еще можете влиять на свои продажи, там, пользоваться еще лентой новостей, то вот как делает Наталья, есть индивидуальный менеджер, который помогает сделать какую-то индивидуальную акцию э, с конкретными условиями, по итогам которой вы можете, по сути, повысить свои продажи. Но опять-таки эти акции это не панацея, да, и они могут сработать, могут нет, все зависит от условий этих акций. Поэтому, пожалуйста, если кому интересно из поставщиков, обращайтесь к менеджеру, просите создать такую акцию, и я думаю, что можно всегда найти ту точку преломления усилий, куда э, нужно будет их вбрасывать. Вот, расскажите, пожалуйста, вот, вот вашу формулу успеха на платформе Хабер. Вот что нужно делать ежедневно для того, чтобы вот, получать результаты такие, как работать. У вас? работать. Супер, отличный совет. Чуть-чуть расшифруйте хотя бы. Ну, можно спокойно и просыпаться там, поспать там и дольше, угу. и в часиков в 10 проснуться, и себе спокойно Неплохо. там пройтись по магазинам, там пойти в кино, и как бы ну, надо даже понимать, что надо даже за что-то угу. это все делать, поэтому приходится с самого утра заниматься, принимать заказы и работать, и сидишь там до, до 10 часов, до 11, до 12 часов ночи, не понимаешь, что, ну... Обрабатывать заказы. Ну, Обрабатывать заказы, карточки, товары, обновление наличия и все, очень много. Поэтому угу. тут по-другому работаешь, и, ну... Я вас понял. Соответствует моего названия. Как белка, да? Отлично. Ну вот скажите, вообще вот в принципе начать работу в Хабере, ну это сложно, это... нужны ли какие-то дополнительные супер знания? Нет, для там этого? сложного ничего нету, просто угу. главное, чтобы было желание. Главное, чтобы было желание, супер заинтересованность. И какая-то там минимальная, там минимальная какая-то там какая-то сумма, которую нужно, ну которую нужно, нужно там, там Самая минимальная сумма, там две-три тысячи гривен, я думаю, для угу. начала будет самая минимальная ставка, который ну поможет. Угу. А давайте вспомним вот начало сотрудничества. Вот мне очень интересно. Вот вы оформили кабинет в Хабере, вы там залили первые товары. Как быстро вы начали получать хотя бы там первые вот эти вот заказы? Ну, первые заказы, наверное, через пару недель. Через пару. Когда недель. они уже были промодерированы и отправлены угу. уже на продажу. То есть вы были, залили? Ага. я еще понял, это были настольные игры. А, да. Настольные игры это были футбол. Футбол обычный, да, да вот это точно. Футбол, для который этих... нас брали э, для своих директоров, угу. брали постоянно подарки детям, и у нас оно первые товары, которые у нас пришли. Угу. Отлично. То есть вы, в принципе, как начали заниматься детским ассортиментом, так вы до сих пор занимаетесь? Да. Но Отлично. это всегда будет актуально. Супер. только обновлять новый ассортимент? Угу. Хорошо. А пользуетесь ли какими-то еще инструментами в хабере? Ну, например, лентой новостей? То есть как вы часто оповещаете вообще участников, что у вас нового появляется? Ну, честно говоря, ленты новостей я пользуюсь очень редко. Редко. Да. Uh -huh. Это, ну, не доходит, честно говоря, туда руки. Uh -huh. Но, по крайней мере, читаю какие-то там новости, uh -huh. кто где провинился. Uh -huh. Очень много такое. Да, чисто информация социальная, да. Uh -huh. Какие-то товары, кто-то новое что-то выкладывает, какая-то uh -huh. реклама, что-то смотрят, что тебе нужно в чем-то. Uh -huh продвигаться, в чем-то двигаться, что-то новенькое загружать, поэтому угу. я прям помню. сильно внедряться, я туда пока что не дохожу, чтобы что-то там продвигаться еще свое. Угу. Понятненько. Учитывая то, что вы сейчас в день получаете там, ну, в среднем 10, там, до, ну, 15, да, бывают заказы. Да, бывают. И... Ну, бывает 8 заказов, бывает 10, бывает 15, бывает ага. и 20, может выстрелить. Учитывая этот фактор, скажите, пожалуйста, сколько человек задействовано в обработке этих заказов? Один. Один. Да? Вы? Да. Супер. То есть, вы сами все делаете, по да, сути. И да, директор, и, и менеджер, и контентщик, и администратор, и бухгалтер все в одном лице. Все в одном лице. Ну, супер. Ну, это портрет идеальной украинской женщины. Серпи молод. Серпи молод. Да, точно. Классно. Расскажите о своих планах вообще, куда вы хотите, какие у вас есть цели, какие планы там? масштабироваться, расти, или же вам достаточно ну, того уровня, и вы просто его хотите концу поддерживать? Планируется к года более 50 складов. 50 и... складов, то есть с кем вы будете работать? Да, э... и при этом же увеличение товаров, количество а -а -а. товаров. А будем... сколько у вас сейчас товаров? Ну, сейчас тысячи пять-шесть это те, которые полностью выставлены на продажу. Ага. Еще четыре-пять тысяч еще не выставлены на продажу. Выставлены. Еще... Готовится контент, да? Еще? Да. И половину еще с них просто еще не отправлена на модерацию. Угу. Поэтому тысячи десять еще подвисло. Но еще также где-то планируется. То есть в ближайшее время вы планируете в принципе удвоиться да, по своим да. товарам, соответственно, по результатам да. и так далее. Как вы считаете, будете сами успевать? Обрабатывать заказы? Ну, там, пока того? что успеваю, пока, пока все нормально. Угу. А там, если будут уже, ну, буду уже смотреть в зависимости да, от того, потому что ну, тяжело запускать человека, который может все разрушить. Ага. Недовольные клиенты, ну, это уже все. Да, с Наташей обсуждали вот этот момент перед тем, как мы начали съемку. И мне очень понравилась вот эта вот, э, позиция Натальи, в которой она высказывает. Вы ну, знаете, она относится к своему бизнесу, действительно, как к своему детищу. Вы, по-моему, так и сказали. <с borrowing> вот, смотрите, детище, как я могу передать кому-то в руки. Э -э, на самом деле, э -э, это абсолютно понятный момент. И это э -э, очень важно осознать тот рубеж, где вы действительно уже понимаете, что это, ну, наверное, грань вашей эффективности. И все-таки придется для того, чтобы расти дальше, придется нанимать каких-то новых людей и так далее. Но к этому моменту, ну, наверное, Нужно осознанно очень подойти. И здесь я с вами полностью согласен. Нужно найти правильного человека, обучить его правильно, да, довериться. Да, этому потому что человеку много, кто, ну, большинство просто не хотят работать и угу. не могут понять, что это за система. Ну да, действительно. действительно. А, хорошо. То есть в планах мы фиксируем с вами. У вас план, грубо говоря, 10 тысяч товаров, чтобы у вас были на витрине доступных продажи, это в ближайшее время? Да, да это плюс месте? к тому, что уже есть. На когда мы фиксируем эту цель? Ну, планируем, наверное, в течение года, потому что тут непредсказуемо. Ага. Постараемся и больше, но как? Я вас понял. Ну все, тогда мы давайте в конце года точно созвонимся с вами и зафиксируем эту цифру. И я вас поздравлю с тем, что вы ее достигли вот, и, и так далее. Хорошо. Скажите, пожалуйста, были ли в вашей вообще в вашем бизнесе какие-то, может быть, курьезные ситуации, какие-то веселые ситуации или, может быть, недопонимание, может, наоборот, не веселые, а плохие ситуации, ну, связаны с чем-то? Клиенты — это всегда ну, да. такое. Ну, бывают разные клиенты, каждому пытаешься подстроиться. Поэтому uh -huh. в основном ну, бывают случаи, что, например, те же самые склады, которые подводили и конкретно, а по факту отправляли заказ, ну говорили, что отправили заказ, ТТН-ка, угу. все на, на руках. На самом деле нет, да? На самом деле просто ттн которая создана в приложении, и она дальше никуда не движется. И никто дальше, никто ничего не хочет, ни... ну, не объясняет, угу. не… Ни... Клиентом... А клиент звонит вам, клиент А вращается. клиент сделал предоплату. Вообще и приходится красота. с клиентом, ну… А бывает такое, что сделал предоплату? Да, и там рецепт ну еще удлиняется. Это, да, бывало и такое, поэтому пытаешься с клиентом все уладить. Uh -huh. Ну, в основном это всегда получается. Если там какие-то там, бывало такое, что там, ну вот отправили, там было случай, что отправили не ту электрошашличницу. Ну, uh -huh. был такой случай, ну uh -huh. куда же оденешься. Фирма разная, качество, все одинаковое, просто там немножко отличается по цвету. Uh -huh. Все, клиент посмотрел сказала, что мы это отправили, угу. вот не буду забирать там с почты, договариваешься с клиентом, делаешь клиенту скидку, там какие-то там клиент забирает, клиент угу. доволен и нам хорошо. Понятно, то есть клиент все равно во главе угла. Да, клиент. То есть клиент прав. может быть, э, э, я бы немножко уточнил, клиент может быть не прав, но клиент король, да, тут да. скорее э, вот такая штука. Но и, все равно и... король прав. Ну король, да, по идее. Не поспоришь с королем особо, действительно. Хорошо, хорошо. Э -э, хотел бы еще э -э, у вас спросить, в принципе, о том, вот, что бы вы посоветовали э -э, начинающим бизнесменам, так как вы уже, ну, по сути, э -э, так почти два года, да, получается, не полтора года вы полтора. уже занимаетесь полностью вы в своем бизнесе, чтобы вы могли посоветовать начинающим предпринимателям, которые, возможно, думают начать свой бизнес, с хабером, без хабера, ну то есть такой. Ну для начала, если даже там какой-то там планы на какое-то развитие, нужен бизнес-план, угу. который хотя бы там не нужно какие-то схемы, какие-то там расчеты, хотя бы элементарно, что сейчас есть и чего нужно достичь, угу. и просто выяснить, что между этим всем стоит. Отличный подход. Просто, например, вот э, есть, например, там капитал, там, 5000 uh -huh. гривен. Вот я хочу продавать э, в интернете. Но ты не хочешь быть, например, э, не хочешь там делать закупки, потому что неизвестно, уйдут эти товары, не уйдут эти товары. Возвраты, ремонты, это uh -huh. все потом ложится на твои плечи. Uh -huh. Тогда ищешь поставщиков, склады оптовые. Это про дропшипинг какой-то, да? Да, которые действительно, стенки. которые нужно еще их отобрать. И отобрать их нужно, какие-то делать, возможно, там, свои какие-то заказы, чтобы посмотреть, как они обрабатывают. Да. Чтобы потом спокойно с ними работать. Потому что бывают разные случаи, а потом уже, когда будет клиент, то придется... Отвечать. Быстренько очень находить другого поставщика, что неизвестно, как это обойдется. Понятненько. То есть э, молодым предпринимателям мы советуем сначала разобраться, чего они хотят, да. какие цели достичь, прописать минимальный бизнес-план для того, чтобы самому, наверное, понять, и что, что, по, что и делать. И чтобы понять, в что у них уже сейчас есть. Чтобы И потом просто... Ага. И вы советуете, в принципе, начинать с каких-то небольших вещей, минимально рисковых, то есть не закупать, например, свой товар, да. а попробовать поработать по дропшипингу. Либо со стороны, ну это я уже, наверное, от себя добавлю, если вы хотите и умеете продавать в интернете, умеете настраивать рекламу, то вы можете очень просто открыть интернет-магазин, например, на пром.ua, хорошо, ну, много очень хороших платформ есть. Взять, загрузить товары из Хабера, например, товары Натальи, вы видите, какой ответственный, хороший продавец, и будете продавать и зарабатывать комиссию со своих заказов, например, через Хабер, Ну это я так, на правах рекламы. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорили в принципе о какой-то работе, немножко о хабере, немножечко о принципах клиент всегда прав. Расскажите, пожалуйста, вот сейчас хорошая возможность нас многие просмотрят, особенно очень много наших клиентов, которые будут смотреть это интервью. Расскажите, почему с вами классно работать, вот в чем вы профессионал, чтобы вы могли там, пообещать своим э, партнерам с той стороны, то есть маркетплейсам, да, почему вы крутой поставщик? Ну, могу сразу пообещать, что будет клиент доволен. Отлично. Да. До, клиент доволен, это будут и продажи, и он придет снова, угу. и будет покупать снова, и будет оставлять отзывы, что привлечет еще клиентов. Поэтому будут клиенты довольны, будут обработаны заказы, все вовремя, что было обработано, угу. и чтобы было качество товара, и тогда все будет замечательно. Отлично. Мы фиксируем отличный сервис, быстрая обработка заказов, товар хорошего качества, ну, по сути, наверное, и хороший ассортимент, правильно? Да. Хороший ассортимент, вы разбираетесь в детском ассортименте очень неплохо. Я так понял, вы сейчас сильно погружаетесь еще в ассортимент. Кстати, это очень хорошо растущая категория сейчас товаров. DIY, да, та, которая там еще вчера продавалась только в эпицентре, либо на каких-то рынках специализированных. Да, то есть сейчас <коспаливание> в интернете очень хорошо растет, в принципе, и мебель, кухонная утварь, очень хорошо да. растут товары для дома, сада. А, ну, как и... раз моими тоже будем заниматься. Для вот. дома тоже... лестницы, стремянки, какие-то там электроинструменты, которые и для сада, и угу. все будет идти. Все будет идти. И Наталья еще планирует э, развивать свой ассортимент э, минимум в два раза до конца года. И я думаю, на этом не остановится. Да? Да? Мы в хабере будем этому помогать обязательно. Спасибо вам огромное за интервью, спасибо, что вы к нам приехали. Очень приятно было с вами пообщаться. Я от своего лица, от лица всего Хабера, желаю нам совместного успеха, чтобы вы развивались, достигали своих целей, я их записал. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы у вас классно все получалось, выросли. Также в любой момент обращайтесь за любой помощью. То есть мы всегда заинтересованы в росте наших участников. Спасибо вам огромное. Очень приятно было и познакомиться, и, и пообщаться. Спасибо. спасибо.